Вы идете по жизни, как зомби? Вы просыпаетесь каждое утро без всякой энергии. Ваш разум застрял в тумане. Простые задачи требуют много усилий. И ты все время хочешь лечь, но отдых никогда не помогает. Если это похоже на вас, возможно, вы испытываете признаки депрессии, из-за которой вы постоянно истощены. Вот шесть признаков того, что это депрессия, а не просто усталость. Во-первых, ты проспал. Вы спите намного больше, чем обычно. Большинство людей спят от 7 до 8 часов в сутки. Но если у вас депрессия, сбои в нейротрансмиттерах, регулирующих сон, могут привести к тому, что вы будете спать по 10 и более часов в сутки. Даже после столь долгого сна вы чувствуете себя такой же усталой, как и раньше, и вам все еще хочется вздремнуть еще. Во-вторых, ты не досыпаешь. С другой стороны, спите ли вы намного меньше, чем обычно? Люди с депрессией могут иметь сильно нарушенный режим сна, что приводит к бессоннице. Если вам требуется более часа, чтобы заснуть, и вы постоянно просыпаетесь без видимой причины, это может быть еще одним признаком депрессивных симптомов, изнуряющих вас. В-третьих, ничто больше не делает тебя счастливым. Вы потеряли удовольствие от деятельности, которой вы когда-то наслаждались? Распространенным симптомом депрессии является ангидония, то есть неспособность испытывать удовольствие от чего бы то ни было. Ваши самые заветные развлечения становятся бессмысленными хлопотами, с которыми вы слишком устали, чтобы с ними справляться. Ничто не поднимает вам настроение и даже не интересует. Четвертых, вы потеряли аппетит и вес. Готовка и прием пищи кажутся вам временем. Депрессия может превратить ежедневные задачи в большие трудности и уменьшить ваше желание есть, что приведет к резкому сокращению потребления пищи и нездоровой потере веса. Это может стать порочным кругом. Вы слишком устали, чтобы готовить и есть, что снижает потребление энергии, что делает вас еще более уставшим. Номер пять, у вас появился аппетит и вес. С другой стороны, чувствуете ли вы непреодолимое желание съесть больше? Депрессия может усилить тягу к определенной еде, которая может казаться единственным удовольствием в жизни. Но на самом деле она никогда не удовлетворяет вас, и вы всегда хотите большего. Это часто приводит к нездоровому увеличению веса, которое может выйти из-под контроля. И номер шесть. Вы постоянно чувствуете печаль и вину. Если предыдущие знаки звучали знакомо, как вы относились к ним? Депрессия часто переполняет вас чувством грусти и вины, которые накладываются на навязчивые негативные суждения о себе. Вы испытываете истощение и называете себя ленивым. Вы не чувствуете удовольствие и называете себя убийцей. Вы едите слишком мало и называете себя расточительным. Вы едите слишком много и называете себя жадным. Вы ничего не достигаете и называете себя непродуктивным. Эти постоянные суждения истощают вашу энергию и делают вас еще более уставшим. Связаны ли вы с каким-либо из этих симптомов, упомянутых в видео? Дайте нам знать в комментариях ниже. И не забудьте поставить лайк и поделиться этой статьей, если считаете, что она поможет кому-то еще. Используемые исследования и ссылки перечислены в описании ниже. До следующего раза и суперспасибо за просмотр!